Всем привет, ребята! С вами я, СуперПро в игре FNAF 1. И, как вы помните, в прошлой серии мы с вами прошли вторую ночь. Сегодня мы с вами будем проходить третью. Что ж, давайте начинаем. <coughs> да. <coughs> Просто, как вы помните, в прошлой серии я, даже несмотря на то, что вторая ночь с трудом прошел, ведь это... я постоянно параноил, там свет включал, в монитор уходил, вот это, да в этой серии попробуем как-то вот без этого как-то получше сыграть, чтобы энергии как бы хватило до прохождения всей ночи, как бы. А то, блин, мне тогда так повезло на второй ночи, что это... Так, Чика уже ушла, двинулась. Главное, следить тоже, не забывать. Ну и в то же время часто не смотреть. Да. А то я так часто смотрю, что энергия тратится, и в результате ту ночь я прошел чудом просто вырубился свет и наступил 6 час так эти еще на сцене так фокси там на месте так все уходим пока что из монитора и сидим какое-то время потому что да потому что да Чика там в коридоре вот за ней сейчас будем следить она скоро может здесь оказаться можно потыкать на нос фредди это к счастью наверное, никак не повлияет вот она. Фух, хорошо, что я среагировал. на вот она у двери стоит. Так, давайте пока что. Так, Фокси открыл занавески, смотри-ка. Так, эти дебилы еще на сцене стоят. Так, все, Чика ушла, можно открывать дверь. Так, так. Теперь следим за Чика. Она, она в коридоре. Так. Вот этот дебил открыл занавески. Эти все еще стоят на сцене, блин. Чика уже, блин. Один раз пришла ко мне, а эти все еще на сцене стоят. Ты посмотри на. Интересная у них стратегия сегодня, Ну, Будем стараться пройти. Так, первый час, у меня уже 80%. На. Главное, сейчас не истратить всю энергию. Так. Смотрим. Так, ну-ка где? Где Чика? не понял, ну-ка, смотрим. Фух, ее здесь нет. Так где она тогда? Так, она что, на кухне что ли? А нет, вот она в столовой. Так, фух, я успокоился, а то блин, я так испугался. Смотрю этот, это, то есть, нигде ее нет и блин, проверяю быстрее двери. Фух, там ее нет. Так, смотрим. Так, где она? Так, пони даже еще не двинулся до сих пор. Так, чика здесь. Фух, я снова, блин, чуть ли не испугался, что потерял из виду. Так. Так, все, сидим какое-то время, а то у нас уже, блин, 69% энергии, а еще только лишь первый час. Так, ну уже второй, к счастью. Так, Я помню, что в каких-то телефонных версиях ФНАФа я играл, там это э, Там время летит как-то Побыстрее И, О, Бонни двинулся наконец-то ну, Вот э, Даже не во взломках, а вообще В некоторых э, Обычных версиях ФНАФа там реально На телефоне там время э, вот, это вот Летит как-то побыстрее Так Ага, Чикана В коридоре, недалеко от двери там ну, короче, сделает она еще один шаг, и у двери окажется. Поэтому нужно сейчас быть на готове, закрывать дверь. Так, никого. Так, ну-ка. Так, ну-ка, смотрим. Так, пока что она тут у двери сидит. Так, а Бонни у нас где? Так, Бонни здесь. Фредди под... на сцене. Этот дебил с разинутой варежкой. Так, стоп, куда Чика делась? Она исчезла из той камеры, которая рядом с дверью. И у двери ее нету. Это меня пугает, это странно. Она где? Она что, на кухню свалила? Давайте-ка посмотрим. Куда она делась? А, вот она, сюда ушла. Ть, интересно у нее логика вообще. То есть она пришла вот сюда, прям близко к моему кабинету, а теперь ушла хрен пойми куда. Вот это вообще, блин, пипец. Так, ладно, давайте успокоимся, так часто свет проверять не будем. Так. Так, Бонни. Здесь. О, Фредди двинулся. Вот. Видите, там глаза, он вот, Фредди. Так. Чика, видимо, на кухне, хотя странно, шума посуды. Нет, так где она тогда? Так, ага, третий час, и у меня 50%. Так. Смотрим. Так. Ага, вот, чика здесь когда увидел, сразу спокойней стало о, смотрите, Бонни прям в камеру уставился, редкий момент ну, не настолько, конечно, но нормально да ну вот э, конечно, ну да, страшно было когда теряешь из виду так, она где? так, по-прежнему здесь так, за Фокси нужно еще не забывать, Лить, а Бонни где? Бонни где? Фух, блин Я думал он у стены Ой, точнее, у двери Так Смотрим Так, Чика здесь А где Бонни-то, блин? А, вон, в толчке Там, да В туалете там сидит, блин Я же прав, это туалет? Или... Ну что это, я не знаю Ну, короче, сидит на чем то А Чика где? Так я ее опять потерял почему-то. Так, четвертый час. Два часа нам еще нужно выжить. Так, ага, вот Чика снова здесь. А то просто иногда непонятно, когда Чика приближается к кабинету, почти у самой двери стоит, почти. Но, блин, а после этого она уходит куда-нибудь на кухню. Быстро такой, пугаешься ты, когда теряешь ее из виду, проверяешь двери, а там ее нет. Она свалила куда-то на кухню, то есть обратно. Вот это очень странно. Так, она... Она у двери, похоже? Нет. Она что, опять обратную сторону пошла, вы хотите сказать? Чего у нее за стратегия сегодня, блин, непонятная? Туда, назад, туда, назад. Вопрос, зачем ты ходишь тогда вообще? Зачем ты сюда пришла? Так, Бонни рядом с дверью. Он рядом с дверью, там сидит у стены. Но пока что к самой двери не подходит, чтобы я ее закрыл. Так, 29%. Так, давайте, давайте. Давайте, часы, идите быстрее Так Капец, страшно Ага, вот Бонни, закрываем двери Так, ну-ка Так, Чика в коридоре Так, а Фредди где? Фредди Ага, так, Бонни ушел Открываем двери Так, ну-ка, Фокси давайте глянем Фокси на месте, так Чика в коридоре, а Фредди где? Блин, где Фредди, мне страшно Фредди, алло. Так, Чика ушла опять обратно. Вот это очень странно она сегодня, конечно, играет. На. Как будто ее цель не убить охранника, а напугать всего лишь, блин. Просто. Такая подходит к двери и уходит обратно. Вот это что за вообще дичь? Так. А где Фредди? Ребята, Фредди где? Потеряли мишку? Он чё? А, кстати, он может быть на кухне. Тут что то что его глаза не видно в темноте там так пятый час и 16 15 процентов ну давай шестой час наступай быстрее капец лишь бы энергия сейчас не кончилась. так ага бонни он рядом с дверью пока что Фу, блин ну как же страшно то реально энергии осталось совсем мало 12 процентов так где бонни он что, тоже ушел обратно, как и Чика? Подошел к зверю и ушел обратно? Вы прикалываетесь? А, Фокси бежит, закрываем. Блин, пипец, ребята. Фух, капец, что у меня с реакцией сейчас было? Я что-то затормозил вообще. Вот так вот, ребята. Перестаешь следить за Фокси, как бы все, это пипец. Он просто в самый неожиданный момент активничать начинает. То есть вот вам секрет, ребята. Так, давайте еще раз. То, что не нужно следить за Фокси слишком часто и не нужно как бы вообще не следить за ним. Иногда вообще непонятно, что его больше всего провоцирует. То есть когда она за ним часто смотрят или когда за ним вообще не смотрят. Но скорее, когда за ним вообще не смотрят. Потому что, как вы видели, я когда на него как бы смотрел, он вообще не активничал почти. Только раздвинулся навески и все. И больше ничего. Как только я стал следить за Чикой и Бонни, ну и за Фредди иногда, все. Сразу, блин, открыл занавески, да как побежал, блин, к моему кабинету. Как рванул, блин, на Олимпиаду лыжную. Да, все. Сразу, блин, готов убить охранника. Так. Ага, вот. Третья ночь что-то Чика больно активно, а вот. То есть, она самая первая ночь. Опа! Ребята, только 12 час, а Фокси уже готовится бежать. Вы это видели? Вот так, ребята, я за ним... Я не с него начал следить, а с Чики. И в результате, видите, что? Он э, начинает как бы свой путь. Так. Просто начал такой бежать, блин. Так, но он сейчас не бежит, к счастью. Но он готовится бежать. Он уже вышел за навесок. Капец, я так боюсь. Так, ну-ка, Чика где? На кухне что ли? Так. Фокси на месте. Хорошо, хоть на месте, блин. А то пугает. Так, а где Чика-то, блин? Шума посуды я вроде не слышу. Значит, она не на кухне. А где она, блин? Так, Фокси не бежит. Слава богу, что не бежит. Ага, вот, Чика в коридоре. Фух, хорошо хоть нашел. Так. Так, Бонни фред здесь. Ага, вот, Чика вот здесь. Так, давайте сейчас подождем. Какое-то время не будем так часто в монитор заглядывать, блин. И светом баловаться. А то лишние опасения, как правило, приводят к... Нехорошим ситуациям да. Так, смотрим здесь Так Так, пока Фокси не бежит Ну блин, пипец страшно Он, когда еще был 12 час Он сразу же был готов на вылет Вы же это видели, прекрасно Так, первый час у нас сейчас Ну-ка за Фокси проследим Так, это его Так, это здесь Те на сцене стоят Все, закроем монитор пока что, нафиг а то он дофига энергии тратит. К тому же у нас охранник дебил. Он не может отклю... взять и отключить вентилятор. Да. Так. Фокси пока не убегает. Так, идти на сцене. Пипец, мне так страшно сейчас, когда Фокси выбежит. Так, блин, и этот, и хочется двери взять, закрыть просто, пока он еще не выбежал. Заранее просто взять и закрыть. Но я понимаю, что это и дофига энергии. Да. Если я просто так закрою. ну блин, ну в то же время мне и страшно, что он, блин, убьет меня снова. Я вообще не ожидал, что я на третьей ночи могу слиться от Фокси. Ага, Чика пришла, закрываем двери. Так, ну-ка, Фокси. Фокси где? Так, он на месте. Ну, как на месте, занавески-то он раздвинул, но... Как бы готовится выбегать, можно сказать. Так, Чика за закрытой дверью у нас тут. Ну, давай, уходи, что ты встала, блин. Тратит мне тут энергию. Второй час. Так. Так, ну, что ты стоишь что блин, так долго пялишься на охранника. Так. Так, эти до сих пор на сцене. Так, отлично, Чика ушла. Открываем дверь. Так. Так покуда куда Чика снова делась? Странно. Реально, а где Чика, блин? А, вот, все, слышу шум посуды. Ну, хорошо хотя бы так. Это успокоило. Нет. Так, следим за Фокси. Здесь, здесь Ну-ка, Фокси глянем на месте Так, а Чика где? Где Чика? Хм. Так, смотрим Непонятно опять, она на кухне или что? Ну блин, прикол в том, что когда она на кухне Мы слышим звон посуды, а сейчас его нет Где тогда она, блин, вопрос А, вот слышу Шум посуды. Она просто готовить не умеет. Вот и гремит посуды. А, вот, все, Она вообще теперь ушла с кухни. Так, стоп, а где она? Снова куда-то ушла. А, вот здесь, так. Так, и... Третий час, а эти до сих пор на сцене стоят, вы серьезно? Так, Фокси здесь. Так. Четвертый час, а у меня 34%. Это не очень хорошо, надо бы поменьше сейчас баловаться светом. Но и в то же время все-таки не забивать, не забывать проверять. Ну-ка, Фокси на месте. А, а куда Фредди и Бонни делались? Так, Бонни здесь. Фредди где? Где Фредди? Не понял. На кухне что ли? Или там вместе с Бонни, а показывают просто одного аниматроника. Так. Так, где Чика? Чика где? Давайте-ка на всякий случай закроем. А нет, не стоило закрывать. Я просто... Камеры стали черными. Как мы знаем, черными они становятся, когда они аниматроники двигаются, и я подумал, что это Фокси побежал. Вот я испугался, блин, и решил закрыть. Капец, как же мне страшно, я сейчас, я знаю, что там никого нет, но я просто цвет проверяю на всякий случай, мне страшно. Так, Бонни у двери, так, проверяем здесь, так. Бонни рядом с дверью, но пока что в саму дверь не идет. Так, ну ка где? Так, смотрим. Еще же есть страх, что Фредди убьет, потому что он же тоже в крысу двигается, можно сказать. Ага, Фредди здесь. Пока что опасность далеко, к счастью. Так, Бонни он все еще сидит там у стенки рядом с дверью, но в саму дверь идти не хочет. Так, пятый час, и вот сейчас главное на пятом часу не слиться, как было тогда. Так, стоп, куда Бонни ушел? Где Бонни? Так. Ть, он приблизился к двери и ушел. Зашибись. Давай, шестой час, наступай быстрее, ну пожалуйста. Да, потому что осталось вообще мало процентов. А нам нужно пройти ночь. Мы просто обязаны это сделать. Так, ага, Бонни в этом коридоре. Чика здесь, Фокси здесь. Так, Фредди у нас на месте. Так, все, сидим пока что. что я боюсь, что сейчас Фокси побежит. Нет, не, не бежит. Ну, блин, 7% давай, пожалуйста. 6-й час. Ну, я тебя умоляю. Быстрее наступай. 6% уже, ну пипец. Капец, лишь бы шестой час наступил. 5% уже, ну. Все, давайте, наверное, будем сейчас сидеть просто и смотреть. Так, лишь бы Фокси сейчас не побежал. Лишь бы не побежал Фокси. Мне страшно, что Фокси побежит. Да ладно, шестой час, наконец-то. Фух, блин, я так натерпелся. Мы прошли, ребят, с вами, наконец-то. Просто, наконец-то. Отлично. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и всем пока, ребята